Я не знаю, что сказать. Короче, приветствую вас. Это новая анимация. Это будет интервью на диване в связи с тем, что у нас конкурс. Заканчивается сегодня, я решила снимать это все в последний день. Но это не важно, потому что надо побыстрее, а то у нас закончится солнце, и будет холодно, будет плохо. Начнется наш интервью с интервью у... Надо вспомнить, кого я вообще пригласила. Первым делом пора наладить контакт с блогером Этелианой. Здравствуйте, привет, Итальяна. А, могли бы вы нам ответить, пожалуйста, на несколько вопросов? Так вот. Почему именно картошки? Потому что я люблю картошку. Почему решила переехать в Питер? И как познакомилась с блогерами? А, да. Потому что я тут в универе уч училась. Просто познакомилась. я не знаю, как. Просто через общих знакомых. Я же тоже, типа, занимаюсь роликом. Типа, очевидно. Питер, потому что тут хороший университет. Потому что это большой город. Я, на самом деле, хочу мать в еще переехать. Спасибо. Удачного продолжения предложения Майнкрафтного вечера. Пока-пока-пока. Пока. Банчур, это привет. Следующим нашим гостем будет иллюстраторша из Великобритании. Здравствуйте, София Криган. А, так вот, могли бы ответить нам на несколько вопросов. А, сколько лет вы рисуете? И когда вы поняли, что искусство – ваша жизнь, расскажите нам немножко о своих помощниках, попугаях. И какое ваше любимое съедобное блюдо? Я рисую с детства, я всегда это любила. И чувствую себя такой счастливой, что теперь могу делать это как работу. Мои маленькие помощники приносят мне столько радости каждый день. Их зовут Тиля и Фрея. И они так сильно смешат меня. Фрея особенно странная. Моя любимая еда, наверное, паста с большим количеством овощей. Также я люблю картофель в любом виде. Большое вам спасибо. Пока. Блин, уже потемнело. И последним интервью будет интервью, взятое у звукорежиссера. Во. Если нам, конечно, удастся. Здравствуйте, Белозаров Анатолий Васильевич. Я занят. Так, какой ваш любимый бутерброд? Я слышала, вы любите бутерброды. Мой любимый бутерброд это бутерброд с маслом. Спасибо, до свидания, пока. И на этой странной ноте, когда уже потемнело, мы закончим наше интервью, потому что уже потемнело и холодно, и, вот, в общем, да, спасибо. С вами, с вами была Варечка Юнифизикс, которая это все слепила, и Принцесса Котлет, а, да, я же не представилась, или я представилась. Короче, с вами была Принцесса Котлет, слепила это все Варечка Юнифизикс, до новых встреч, да, да, да, да, спасибо. Смотрите Диполе, смотрите Диполе.